Всем привет! На связи компания АТАС, меня зовут Владислав Шевченко. Сегодня у нас в гостях второй раз Виталий Андервин, и вы можете его знать как биржевой трейдер. И сегодня у нас будет интересная тема, которую мы будем обговаривать в ближайший час. Это использование открытого интереса для торговли на московской бирже. Помните, что торговля на финансовых рынках несет в себе большой риск и всегда контролируйте риски, управляйте правильно капиталом, не рискуйте всем подряд, проверяйте все идеи и теорию всю, применяйте на практике на тестовых счетах, либо на небольших счетах, перед тем, как пуститься во все тяжкие. Да, спасибо, всем привет. Итак, Начнем с самого простого. Это обычный график. Обычный график. Это ты видишь свечки, видишь тут что-то чего. Тип графика м 30 30 минут. Все замечательно. Больше здесь особо ничего нет. Итак, RTS, 30 минут. Дальше. У нас здесь есть несколько индикаторов. И вот эти индикаторы самые интересные. Начнем поднемножку. Смотрим, что у нас здесь есть. У нас здесь есть индикаторы открытого интереса. Вот они, открытый интерес. Кумулятив, да? открытый интерес, сессия, видишь, да? И открытый интерес непосредственно по барам. То есть три вида индикатора, которые непосредственно поставлены на этот график. Для чего это сделано? Для того, чтобы ты мог наблюдать в динамике. В динамике происходящее, что происходит непосредственно в конкретной промежутке времени. То есть, как ты понимаешь сам, свечки и бары – это промежуток времени, да? Всего лишь-то. Вот и до. В данном случае промежуток времени 30 минут. То есть в течение 30 минут ты видишь, как изменялся открытый интерес, пока произошло открытие и потом закрытие, условно какой-то такой торговой сессии, которая длится 30 минут. Это хорошо. Но что нам это даст? Нам это даст просто визуализацию. Она нам как-то поможет? Пока нет никак, совершенно. Что нам еще потребуется? Данные индикаторы помогут тебе определить общую тенденцию, непосредственно которая развивалась на РТС. Я тебя научу, как это делать. Смотри. Что мы здесь видим? На самом-то деле, как ты сам понимаешь, РТС – этот контракт, который расторговывается в течение трех месяцев. Запомни, три месяца, да? То есть идет его открытие, и потом через три месяца идет его экспирация. Но если это так, значит, мы прекрасно понимаем, что есть группа участников рынка, которые очень умело и профессионально торгуют данным инструментом. Что это значит? Это значит, они заранее, на момент открытия данного контракта, уже заходят в позицию, но и так заходят, чтобы уже предопределить определенную тенденцию. Но ты знаешь, на самом-то деле имеется в виду тенденцию не просто так. Они не каждый контракт это делают. Нет, они делают в определенное время, в определенные контракты или месяцы в течение года. Выбирает, так как всего их этих контрактов всего 4, то, соответственно, выбирает определенные контракты. Вот смотри внимательно. У нас было открытие контракта РТС. Да? Так, это у нас 15.05. Сейчас мы тебе вот так вот. Я уменьшу картинку. Вот. вот у нас открытие контракта. Посмотри. Рост открытого интереса в самом начале. Обрати внимание. Вот это все, вот это все... Вот это очень важный момент. Самое начало контракта. Рост открытого интереса. Это самый важный момент. Все остальное – это уже деталь. Я понимаю, что ты будешь торговать внутри дня. Я прекрасно понимаю, что ты ориентируешься на очень краткосрочные перспективы. Тебе очень важно брать тысячу, две или пять тысяч пунктов. Но с точки зрения внутренней торговли и открытого интереса я тебе показал использовать ленту. Мы еще вернемся к индикаторам. Но что дает вот этот вот открытый интерес при наличии в самом начале контракта? Он тебе показывает, что есть группа участников рынка, которая не просто затарилась вот этот инструмент, она затарилась под самое так, чтобы ого-го. И теперь обрати внимание, что было дальше. Это было где-то в самом низу. Да? Я не говорю, что этот пример очень плохой или это просто такая случайность. Нет. Таких моментов очень много, на самом деле, в течение года. Уверяю тебя, очень много. Ты можешь понаблюдать за этим. Где-то в самом низу, где-то, где-то, где-то тут появилось огромное количество участников рынка, которые стали в позицию. Стали, Конечно. А как это определить, что они стали и до сих пор не вышли? Да очень просто. Очень просто. Смотри, я сейчас тебя оттяну график сюда, видишь? Вот текущий контракт. И вот она линия нарисована. Видишь вот эта линия, желтенькая, которая у меня, да? Обрати внимание, весь этот открытый интерес, который был накручен в самом начале текущего контракта, он не перекрыт. Видишь? Нету. Никто еще не вышел из позиции. Никто не вышел из позиции и выходить не собирается до экспирации таганного текущего контракта. О чем это значит? Это говорит о том, что если по... Инструменту текущему сформирована определенная тенденция согласно текущего открытого интереса. И эта тенденция, как ты в данном случае понимаешь, лонговая, в лонг, да не надо ждать какого-то сильного падения. Не будет никакого-то какого-то сверхдинамического, извините, разворота. Будет общая генеральная тенденция. В текущие три месяца по текущему инструменту, согласно тех участников рынка, которые умудрились встать в позицию в самом начале, на момент закрытия старого контракта и на момент открытия нового контракта. И ты можешь очень хорошо уже по открытому интересу посмотреть, а что происходит с открытым интересом в течение всего трех месяцев. И ты видишь, что эти участники рынка не то что не вышли с рынка, они не выходят из рынка. Они выйдут из рынка непосредственно на момент экспирации. И ты видишь прекрасно, что открытый интерес даже не преодолел вот эту линию. А если он ее не преодолел, это значит, не будет никакого изменения тенденции. Забудь про это. Это говорит о том, что в данном случае текущий инструмент имеет четкое направление, четкую тенденцию. И все, что ты видишь, уже торговля непосредственно в этой тенденции, внутри дня, каждого дня, да, вот это вверх-вниз, вверх-вниз, все это, конечно, красиво, все это хорошо. РТС у нас растет, обрати внимание, как очень хорошо вырос. Эти участники рынка, которые здесь стояли в лонг, они очень хорошо заработали. И поверь мне, когда будет экспирация, экспирация будет 16 июня, насколько я помню, да, 16 июня, естественно, они получат хорошую прибыль, они закроют, и у нас будет новый рост открытого интереса с новой тенденцией. И все, что здесь ты видишь, вот рост открытого интереса, потом падение, опять рост, падение, это внутридневная торговля так называемых спекулянтов, это тебя и меня, по сути, да? Это мы здесь уже спекулируем, на самом-то деле. То есть мы пытаемся ловить какие-то развороты, какие-то тенденции, которые на самом-то деле, на самом-то деле эти тенденции уже давным-давно предначертаны. В самом начале, в самом начале контракта. Поэтому, когда ты будешь смотреть «Открытый интерес», обязательно обрати внимание на начало этого контракта. Обратил, да? Хорошо. Мы остановились на этой детали. Смотрим дальше. Итак, у тебя есть линия, которую ты уже для себя нарисовал, вот это максимум, допустим, УИ, которая пока никак совершенно не преодолена. И ты видишь, что каждый день… Цена входит туда-сюда там по 3-4 по тысячи пунктов, по 5 тысяч пунктов. Да это все мелочи. Пусть ходит, Это нормально, потому что это спекуляция. И все участники рынка тут пытаются торговать. Очень важно теперь понять, а каким образом меняется открытый интерес. Не забывать, что сам по себе РТС, в принципе, ну, в целом, откровенно говоря, он низколиквидный инструмент. Ну, Это так. Вот, Тут не надо ходить вокруг да около, и при такой волатильности при такой низкой ликвидности, естественно, пройти там тысячу, две тысячи пунктов или три, это просто так вот за раз. Да? Достаточно сложно войти в позицию прямо тюделька в тюдельку, да, и еще не оказаться в просадке. Такого не будет. Не получится так. Поэтому надо быть готовым к тому, чтобы либо уметь исправлять свою позицию, либо там не должно добавиться. Вопрос, а где тебе добавляться в случае, если ты попал? И опять-таки здесь помощь, так называемый открытый интереса. Не случайно у меня здесь стоит целых три индикатора открытого интереса это общий, да, суточный по суткам, соответственно, и по барам. По барам я очень хорошо, прекрасно понимаю. Согласно того, куда пошла цена, да, вот так как тут стоит у меня 30-минутки, да, я прекрасно понимаю, что вот здесь цена пошла, вот она, вниз, да, 30, 30 минут цена шла вниз. Ну, 30 минут на бар. Открытый интерес упал, достаточно сильно упал. То есть я не буду тут, извините, размышлять на тему, кто там был, какие участники там были, что они вышли, не вышли. Не... Это не имеет никакого значения. Я четко понимаю, фиксирую для себя, что здесь произошло падение открытого интереса. Я прекрасно понимаю, что кто-то закрыл свою лонговую позицию, а кто-то получил, соответственно, убыток. Да? А были такие, которые здесь могли получить убыток? Да, вполне. Но ну, у нас открытый интерес падает. Ну да, падает. А что с не так? Каким образом открытый интерес упал в самом верху? То есть цена пошла отсюда наверх, да? цена пошла вниз, и идет падение открытого интереса. Мы с тобой прекрасно понимаем, что у нас как может изменяться открытый интерес в случае падения? Это когда кто-то закрывает свою позицию по тейк-профиту в качестве лимитной заявки, и кто получает стоп-лосы соответственно, по ордерам. Обрати внимание на следующую ситуацию. Цена идет вниз. Ну, это так, без шуток, просто цена идет вниз. То есть, по логике вещей мы должны наблюдать, что? Вот, видишь, дельта? Обрати внимание, дельта. Дельта у нас такая маленькая-маленькая, такая маленькая, очень маленькая дельта, да? Такой мощный, просто мощнейший открытый интерес, падение открытого интереса. При такой микроскопической дельте разницы между бидом и аском да, и достаточно, в принципе, существенным объемом, я считаю. То есть мы прекрасно понимаем, что у нас количество, примерно количество видов и асков было одинаково. Ну, примерно одинаково? Да, было одинаково. Что это значит? Это значит, что мы имеем определенный потенциал равновесия при очень сильной загрузке вы, Точнее, очень сильно выгрузки открытого интереса. Значит, у нас закрытие позиции шло по рынку. Понимаешь, о чем я говорю, да? Кто-то получал убыток, а кто-то получал take profit. Ясно, да? Ну, одновременно, чтобы было понятно. Понятно, что лимитные ордера там были. Об этом даже никто не спорит. Просто в данном случае, именно конкретно в данном случае, в данном примере, это очень важно. Почему? Потому что мы видим. В течение текущего дня, и это день такие дни очень важны. Запомни такие дни, кстати-таки, между прочим, обрати внимание, ни в один день до этого такого не было. Такого очень сильного изменения открытого интереса. А именно вот прямо вот здесь, вот, прямо, вот, прямо вот здесь вот падение открытого интереса, такое сильное и мощное. И причем где? Где-то там, где-то наверху, где-то чего-то тут, чего-то вдруг тут. чего бы это вдруг было, да? Ну, после этого, как ты сам понимаешь, РТ сильно развернулся и ушел вниз. Вопрос, это случайность или нет? Думаю, что нет. Это не случайность. При этом, обрати внимание до этого, что было. Тоже в течение 30 минут у нас произошел сильный рост открытого интереса до этого. да? Верно? Верно. То есть кто-то здесь затарился в позиции, и тут кто-то здесь очень сильно вышел из позиции. То есть очень интересный участок. Такой так называемый стык роста и падения открытого интереса где-то, но условно, какой-то там верхушки, какого-то хай, в данном случае, текущего инструмента за определенный промежуток времени. И после этого уже на следующий день, на открытие торговой сессии, РТС пошел резко вниз. Это модель? Да, это модель. Это говорит о том, что здесь произошла расторговка. Все это называется расторговка. Участники рынка есть те, которые должны произвести расторговку, да? они сбрасывают свои рыночные ордера и заходят в позицию, в соответствующую сторону. Поэтому, когда ты будешь видеть такую модель, знай, значит, у нас есть что? Правильно, у нас где-то очень близко находится так называемое изменение текущей тенденции. В другую сторону, куда-то туда. Да? Но мы не знаем, в какую сторону, в данном случае вниз. Ну, Это уже история, тут, тут я ничего не сделаю, тут уже, как говорится, по истории. Тут по истории. Но это еще не все. Это мы посмотрели просто так называемую ключевой модель. Изменение, предполагаемое изменение тенденции. Просто ее запомнишь. А теперь следующее. Вот хочу показать тебе вот этот участок. Смотри, это тоже очень непростой участок, сейчас уберу. Вот у нас был какой-то день. Обычный рядовой день, но его открытие дня – Дальше цена так походила, и закрытие дня. То есть мы видим направленное движение от открытия до закрытия. Обрати внимание, что было с открытым интересом. Открытый интерес открылся и закрылся, то есть он фактически рос. Да? Верно? Верно. Вот такие дни на самом-то деле являются ключевыми. Что это значит? Это говорит о том, что у нас рост открытого интереса совпадает с движением цены. Совпадает? Да. А такое бывает часто. Ну, вообще на самом деле нет, такое бывает нечасто. То есть э, здесь просто цена совпала с ростом открытого интереса движения цены. Это значит, что у нас по ASK, то есть цена идет вверх. Да? Обрати внимание также на… сейчас я покажу на что еще. Вот на дельту, обрати внимание на дельту, да, рост дельты положительный тоже, да. то есть у нас превалирует ASK сделки. Да. Превалируют от сделки? Конечно. И рост открытого интереса. Значит, у нас пошли рыночные покупки. Очень много рыночных покупок, проталкивание цены. Цену толкали вверх-вверх-вверх, без каких-либо каких вообще попыток на откат. То есть здесь у нас откатов нет. Значит, у нас здесь чистые лонговые позиции по рынку. Да, у нас здесь чистая лонговая позиция по рынку. Значит, что это значит? Это значит, что на этом участке. Рост открытого интереса был? Был. Особенно вот на этом участке был? Был. Где он произошел? На падение цены. Вдумайся внимательно. Я просто не случайно тебе это показываю, чтобы ты понимал смысл и суть. Обрати внимание еще раз. Я когда тебе показывал агрегированную, да? у нас произошел рост открытого интереса. Вот мы рисуем линию. Падение открытого интереса на конец торгового дня было? Нет, не было. Что это значит? Это значит, что участники рынка, которые здесь зашли в лонг, они не вышли из сделки, они остались в сделке. Как ты думаешь, если на конец торгового дня участники рынка не выходят со своих позиций, нет падения открытого интереса, будет ли в данном случае разворот цены здесь? Нет, не будет. Вот если бы здесь цена закрылась, вот пошло да, открытие и закрытие цены здесь, и если бы у нас открытый интерес упал, ну, хотя бы до половины этого уровня, просто взял бы и упал открытый интерес сюда, вот тогда да. Тогда бы у нас цена, на самом деле, на следующий день бы развернулась и пошла бы немножко вниз. Ну, бы какая-то коррекция, и что-то там, чего-то там было бы. Ну, была бы такая игра. Ну, небольшая, небольшая, замысловатая игра бы была. Но здесь этого не произошло. Падения открытого интереса не было. Цена пошла и закрылась здесь, открытый интерес закрылся здесь. Все, эти участники рынка никуда не делись, они остались. А если они остались, так о каком шорт-сделках можно вообще говорить? И если кто-то, если ты, например, здесь где-то заходил в шорт, на том, что здесь был где-то пробой чего-то там, то ты допустил глободную ошибку на самом-то деле. Да? И нельзя здесь заходить в шорт, когда существует вот такая модель на рынке. Категорически нельзя заходить в шорт, потому что здесь есть четкое показатель того, что здесь тупо идут в позицию, тупо по рынку. Не случайно а, говорил а, фразу о том, что РТС – очень низколиквидный инструмент. Только на низколиквидных инструментах с высокой волатильностью участники рынка реально прутся в рынок рыночными ордерами. Ну, тут без вариантов, на самом-то деле, это так и есть. То есть лимитными ордерами зайти... В РТС очень тяжело. Ну, поставь лимитную заявку, да, в лонг, например, да, ну и жди, когда она там у тебя исполнится по какой-то твоей цене, которую ты там, ну, сам себе придумал, например, да, захотел. Вот я хочу там зайти по лимитной заявке, здесь, например, вот по этой цене в лонг. А если цена сюда не опустится, ты ее не пал, ты, ты вынужден будешь заходить в лонг по рынку, поэтому так люди и делают, ну, участники рынка, пардон. Поэтому это вторая модель. Итак, Эту модель мы с тобой видели. Модель, которая в самом начале контракта мы с тобой видели, это вторая модель, внутридневная или третья модель в текущем моменте, которую мы с тобой рассматриваем. Третья модель, когда ты видишь это, ни в коем случае не иди против рынка. Это мой тебе совет. Теперь текущая ситуация по РТС. Обрати внимание, что мы сейчас видим. Очень интересная ситуация. Считаю, что следует на нее обратить внимание. Итак, внимание, вот наш день, вот наша линия. Видишь ее, да? Видишь, я нарисовал. Ну так, на минуточку. Открытый интерес и падение открытого интереса. Тебе это ни о чем не говорит? Я думаю, тебе это должно говорить уже о многом. Это говорит о том, что группа участников рынка, которая где-то тут заходила в лонг, она уже отсутствует. Да. Ее больше нет. Все, лонговые позиции закончились. При этом обрати внимание, где находится цена. Цена находится выше чем были заходы в позицию. То есть участники рынка, которые заходили здесь, так или иначе получили свою прибыль, получили свой плюс. Получили? Да, получили. Что это значит для тебя? Для тебя на самом-то деле это говорит о том, что начнется новая расторговка. Но не забывай, что опять-таки ты должен смотреть на время. А время у нас сегодня 4 число. У нас остается буквально каких-то 10 дней, 12 до экспирации. Всегда обращай внимание как далеко до экспирации, потому что чем дальше до экспирации текущего фьючерсного контракта, тем эффективнее сделки сами по себе. Чем меньше времени до экспирации, тем сделки становятся более частыми и быстрее идет их ротация. Зашли – вышли, зашли – вышли. То есть здесь сейчас будут появляться очень сильные такие спекулянты, э скальперы, скажем так, которые очень быстро будут развахивать маховик волатильности, не больше, не меньше. Но что это значит? Теперь тебе нужно знать для себя, понимать, а что делать дальше? Ну хорошо, вышли эти участники с рынка, их теперь больше нету. А что дальше делаем? Ну, допустим, торгуем. Ну что делать дальше? Как заходить в позицию? А теперь надо ждать. Вот это самое интересное. Я, конечно, понимаю, что, может быть, ты маньяк торговли и по скальпингу ты там ас, я приятно тебя понимаю, да, особенно внутри не торговать. Хорошо. Надо ждать. А чего мы ждать? Сейчас я покажу, чего ждать. Вот сейчас найду участок. Вот участок, к примеру, смотри. Очень хороший участок. Один в один, чтобы на минуточку. Здесь заходили, здесь заходили в позицию, видишь, зашли в позицию, а тут где-то вышли из позиции. То есть здесь участники затарились, ну и, соответственно, получили свой плюс. Посмотри внимательно, да? Получили здесь свой плюс. Все то же самое, одинаковая модель, просто один в один. Но теперь нужно понять, а куда идти? Вообще, что делать вообще, да? Обратить теперь дальше. У нас открытый интерес стал падать еще больше, а цена при этом пошла наверх. Вот, э, это, не, это не случайно, хороший пример очень. То есть открытый интерес упал достаточно существенно, он только здесь вот начал расти, а цена при этом еще больше упала и где-то стала расти, почему-то вдруг стала расти. Ну почему-то стало расти, да? При этом мы видим прекрасно, что здесь произошло падение открытого интереса, немножко рост, потом опять падение. Рост и опять падение, да? И обратим внимание, модель другая. У нас рост открытого интереса, падение, но цена пошла вверх. Что это значит? Сейчас я тебе увеличу картинку, попробую. Вот так вот. О, да. Вот это увидите так оно будет лучше. Так будет лучше. Смотри внимательно. Что мы здесь видим? Здесь мы видим ровным счетом ничего. То есть, по сути, рост падения – это чисто спекулятивные сделки. Кто-то там остался без вопросов. Мы даже про это не говорим. То есть мы знаем прекрасно, как по ленте видишь, что кто-то зашел в позицию, кто-то вышел из позиции. Про это даже ничего не говорит. Но тут очень важно смотреть на одну деталь. Как произошло изменение открытого интереса в течение всего этого времени. Сейчас тебе открою еще раз. от Смотри. Внимательно смотрите, внимательно смотри, раз и два. То есть открытый интерес у нас практически равен нулю, то есть его изменение равно нулю, но при этом у нас здесь очень сильная бит позиция, накопление. Куда? В шорт. То есть мы прекрасно видим, что по рынку у нас пошли беды, жестко пошли беды, да? Открытый интерес практически не изменился, при этом цена куда пошла? Как ты думаешь? Еще раз давай посмотрим. Цена пошла наверх. Ну, я надеюсь, ты видишь, да? Сейчас я уберу вот эту, а, этот индикатор, уберу. О, цена пошла наверх, вот отсюда. Ну, здесь она открытие было, я прекрасно понимаю. Здесь текущий день открыли, очень сильное падение. Ну, в конечном итоге пошла наверх. То есть цена пошла наверх, накопили кучу бедов, открытый интерес практически не изменился, 0, минус, плюс. Красивая картинка, модель, о чем тебе это говорит? Это говорит о том, что в данной ситуации у нас произошло что? Вот что. Благодаря лимитным ордерам, лимитбай, да, появились лонговые позиции. И за счет тех участников рынка, которые очень с удовольствием заходили здесь в шорт. По рынку. Я тебе говорил 10 минут назад о том, что на низколиквидном рынке, на высоковолатильном рынке участники рынка в большинстве случаев заходят в позицию рыночными ордерами. Но если, извините, много заходят в рынок, то, соответственно, что? Их кто-то должен отрабатывать. Правильно? Верно? Верно. Кто-то должен их отрабатывать. Кто-то должен их отрабатывать. В данной ситуации получается, что вот эти все сделки, которые здесь были по бедам, ну, как же их так отметить, так очень хитро, ну да, по бедам, да, они все очень хорошо, все эти сделки забирались, забирались, забирались и в конечном итоге цену вытягивали. То есть участники рынка, которые здесь заходили в шорт так или иначе, теряли свои деньги, они закрывали свои позиции по убытку в конечном итоге. Убыточные позиции они никуда не делись, понимаешь? То есть о чем я говорю? Вот это падение открытого интереса, вот при, такой, при таком изменении дельты после сильного падения по бедам, это как раз-таки говорит о том, что участники рынка, те, которые здесь заходили в шорт, вынуждены были выйти здесь по убыткам, по аск-позициям, да, которые в конечном итоге, в свою очередь, были те, которые получили соответствующие здесь тейк-профиты ну, после того, когда те вышли по убыткам. Но мы с тобой прекрасно также еще понимаем эту ситуацию, что здесь и остались еще участники рынка, которые накопили свои позиции в лонг по лимитным ордерам. Почему? Еще раз повторюсь. Цена закрылась вверх, дельта закрылась вниз, изменение равняется нулю. Итого здесь плюс-минус, да, модель, которая четко указывает направленность движения. А вот теперь самое важное, это тебе ничего не дает, это тебе просто подсказывает о том, что после такого дня, когда ты видишь такой день, это не характерный день, это очень сложный день, только после такого дня ты можешь принять решение и действительно начинать торговать. То есть, когда ты, вначале видишь вот эту модель, да? Вот это вот сейчас еще раз открою, тебе показываю, вот она, да? Кто-то зашел, потом вышел, все, потом вот эта модель. Неважно куда цена пошла, тут может быть наоборот ситуация быть. Что имеется в виду наоборот ситуация? Это значит цена могла пойти вниз, тоже это все по нулям, а это могло пойти наверх, да? То есть соответственно здесь минус, здесь ноль, а здесь плюс. То же самое, только наоборот. Вот когда ты видишь такую модель, ничего не делаешь. Ждешь, естественно, во-первых, ты ждешь после вот этого, ждешь. Потом дожидаешься вот этого, вот. и только после этого можно уже работать. Почему? Потому что ты начинаешь отслеживать, а куда у нас, чего, куда и что. И вот мы сразу видим первое. Пошли наборы. Вот они, пошли наборы, видишь? Да. Уже кто-то стоит. Здесь уже пошли ступеньки, уже кто-то стоит. То есть пошли наборы в позицию. При чем, как это происходит правильно, все это происходит при росте цены. Обрати внимание, цена наверх, цена как бы наверх, да, все при росте цены. Здесь наборы в позицию, здесь наборы в позицию флонг. Кто-то из них выходит из позиции? Нет. Ты уже знаешь, как определить выход из позиции, что участники рынка, которые где-то заходили, вышли из позиции. Уже знаешь, да, ты уже знаешь, ты можешь определить? Да, ты можешь анализировать. При этом обратите внимание, цена упала вниз до этого участка. Видишь, упала куда? да? Один в один. При этом открытый интерес, прошу тебя заметить, вот сюда вот, видишь, он не упал. Совершенно не упал, а цена упала. Открытые позиции остались. Ценовой уровень оказался достаточно сильным. Поэтому в самом начале, когда я тебе рассказывал про ленту, я тебе говорил о том, что если ты в ленте видишь, рост открытого интереса или как минимум хотя бы не изменение открытого интереса. То есть открытый интерес не меняется, а меняются биды аски там, да? Ставь такие ценовые уровни и бери их во внимание. Почему? Потому что они для себя окажутся очень важными уровнями. На перспективу, естественно. Да? На перспективу. Ну и, соответственно, что мы видим? Ну и там дальше мы видим уже цена пошла, пошла, пошла, пошла, пошла. пошла. Все. То есть сейчас, текущий день как раз-таки говорит о том, что у нас... Все замечательно, участники рынка вышли, ничего делать нельзя. Если прям эти руки чешутся и хочешь торговать, ну, значит, бейся по рукам. Значит, тебе нужно дождаться модели. Сам знаешь плюс, ноль, минус или наоборот минус, ноль, плюс. Да? Хорошая модель? Да. Вот только после этого, когда ты увидишь эту модель, только после этого ты уже начинаешь наблюдать за рынком, куда пошла цена, соответственно, и куда пошло все остальное. Ну и, соответственно, будешь набирать позиции туда, куда тебе надо. Вот, на этом я хотел бы и закончить пока что краткий материал. Это краткий очень материал. Насколько мог уложиться, уложился. Все, готов разговаривать, если что-то.